Ну что ж, всем привет. Как бы такая интересная штука у меня есть. Она в папке у меня находится. Бонусы. Сейчас увидите, что прикольно в нем будет. Так, нажимаем интер. Ну сейчас принцип у меня перегрузится, я по-новому включу. Потом покажу дальше. Ну что ж, вот мы перегрузились, и довольно неплохое оформление получилось. В принципе, да? Как вы думаете? В принципе, шикарно получилось. Ну все, пока, мисс. До следующей встречи, пока. Подписывайтесь, не стесняйтесь, жду.